Данное видео создано в развлекательных целях. Все показанное сегодня пользу Бройзли. Я рэпер под ником Августин. Ребятки, сидим не грустим, качаемся под этот хит. Ломоечка кормит, я какая болит. Залезу в бак, шурудю. что-нибудь найдю. Йоу, это рэп. Право лево, а? право лево. Право, право. Привет. Я хочу жрать, пиздец. О, да ну нахер! У меня Apple Watch и телефон. Сейчас <смех> поют у тебя Дима, отойди от меня. <смех> Уйди <смех> отсюда. Кто тут зашел? Отойди! Показывай. Я тихо тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Apple Watch. Поцарапанный экран. Okay. Я тебя у руки несу сюда, блядь оригинал да шучу паль, да. Видно, что пальто о нифига себе нифига себе Ни... ребят зацените какой бабушка фон ител он длинный толстый и огромные кнопки а ну работает он? apple watch к сожалению не оригинал паленый не включается зарядить надо, наверное. там аккумулятор по-любому О, ну, это бананы это классика. Всё, мимо. Посмотрите, какая весна на дворе. Ребят, в Краснодаре вообще тепло. И вот из-за этого я сюда и переехал. Вон, трава везде зеленая, Деревья все цветут. Вон, абрикоса цветет, Как сакура. Красота. А вот, походу, я вишня или чё? Вообще кайф. Ну, дорога тут дерьмо. Ну, ничего, зато кормилицы сытные. Вон, еще одна кормилица. Закупорочки. Так, что тут у нас? яблочки. Компот. Блин, ну закупорочки. О, -о, о Вот это уже другой разговор. Ребятки. Термос топовый. Цена 16 рублей 50 копеек. Обалдеть. Он еще советский. Капец топовый термос. А где от него крышка? Да его, может, и без крышки заберут? Буду крышку искать. Такой термос вообще продать можно за нормальные бабки. Вон друшлаг советский. Опа. А вот это уже интересно. Очки. Так, что по бренду? Непонятно, какой бренд. Опа, Гиотто. Коробка для очков. Так. О, нифига, сигара. Поэтому я и люблю загородные кормилицы, ребят. Потому что тут миллионеры живут. Вон какие дома. Посмотрите, сигару нашел. Кубинскую. Забираю, продам. О, нифига себе, это запасы какой-то бабушки. Это тоже для очков такой чехол советский еще вот такие рюмочки деревянные так это купят на рынке термос тоже заберу крышку правда не нашел пульты тоже покупают так еще рюмка Опа, а там техника чайник так сейчас мы туда доберемся о еще рюмочка о, заварник, такое тоже берут ребятки. Заварник, сюда пакетик чая кладется, это все. Кастрюли вообще тоже берут, но не такие, современные берут. В крышку возьму, ее купят. Так, что у нас тут? Опа, чайничек вот такой. Тefal, снаги пьем. Ну, в принципе, фирменный, может даже рабочий. Заберу. Накип можно убрать. А чайник продать за рублей 150. Ребят, это какой-то светильник. Крутящийся. Смотрите, он был. Вот эта штука крутилась. Вау. Капец там пыли. Это что такое за светильник такой интересный? Вот так эта штука крутится и создается какой-то эффект. Это прикольный такой светильник советский. Только крышка на него еще должна быть. Такой за пару соток купят. Может он коллекционный. А смотрите подписан. ART, SMG, номинальная мощность 25 ватт, лампочка. Прикольно, Никак такого не видел. О, еще термос с пробкой вот такой вот. А что, может тоже возьмут. Опа. Паспорт здесь лежал. Обложка на паспорт целая. А это что? Тоже для паспорта. Прикол. Такое за копеечки купят. А вот и крышка от светильника в ребятке. О, алюминий. Что это такое? Это какая-то... А, подставка для тетради походу. Какая-то штука интересная. Цена 1 рубль 45 копеек. Советское что-то. А, это терка, что ли? Да, ребят. Это такая терка, обалдеть. Вот так одеваются эти штуки. Это терка. Охренеть. Еще раньше только не придумывали. О, алюминиевая расческа советская тоже. Цена 60 копеек. О, еще для терки насадки. Да эту терку рублей за 100 купят. Это, можно сказать, коллекционная уже вещь. О, ребят, вот это купят точно. Это алюминиевый вот этот ну, как называется, забыл. Короче, алюминиевая штука для плова. Казан. Ого, зеленый горошек. Срок годности до 21 года, нифига себе. Оставлю бомжам. Что это такое? А, это какой-то корсет. Интересно, какой-то корсет для чего-то. Ну, заберу. Вот так он переливается, интересно. Вообще, советский интересный ночник. Тесно он крутиться сам по себе будет или он от ветра крутится или его всегда вот так вот на рукой раскручивать но все равно вещь прикольная я его очищу и домой заберу будет у меня такой советский ночник он очень интересный вообще капец тут тема крутая о нифига себе какие контейнеры классные Такие можно было бы использовать в гаражах, хотя не они развалятся. О, так это от них вот стойка, правильно? Ну да. Стойка от этих боксов. Они вообще целые. Блин, буду забирать. Эта тема крутая. Что это тут такое тяжелое с блоком питания? Робот-пылесос? Да что за робот-пылесос такой? Ну, робот-пылесос. Вот такой вот супер маленький. Нифига себе. Никогда такого не видел. Наверное, он очень старый и нерабочий. Ну, такой, в принципе, может и купят все равно. Правда, недорого. Пылесосик. Ну, неплохо. Такой рублей за 300 можно будет продать. Но как мне вот это увозить, я вообще без понятия. Ого! Мыльнорыльного сколько! О -о -о. Нифига себе, ребят! Сивит Бенк, Активная пена для ванной и душа. Обалдеть! Обалдеть! Обалдеть! Капец, тема крутая. Чистая ванна, еще активная пена. Нифига себе, вот это мыльно-рыльное. Элитное. Спрей для предварительного выведения пятен. Обалдеть, какое мыльно классное. О, рейд от летающих ползающих насекомых. Обалдеть. Ребят, вот эта вот штука. Сивитбент активная пена для ванной души стоит вот столько новая. А она полная. Так, о, удаление черной плесени. Сивитбент, вот столько новый стоит. Антижир, обалдеть. А это что? Удаление грязи, нифига себе. Топус антипыль, обалдеть. Не, ну, антипыль это интересно, такого я еще не видел. Охренеть, тут мыльнорыльного, я не знаю, тысячи на полторы, наверное. Опа. Так это супер дешевый чайник, ребят. Видели хоть раз такое? Представляете, вот это называют чайником. Это супер дешевый ущербный чайник, с которого можно только провод выдернуть и все. О, а вот это уже деду надо. На медь. И друшлак вот этот купят. И медь сдам. И ложечку купят. Что это? Опа! О, пылесосик. Вот это ништяк. О, да, Turbo X на 1600 ватт. О, еще и с проводом. Так это вообще подарок. Надеюсь, рабочий. Всякие плетики. О, такая косметичка. Так, что по шмоткам? Такие брюки. О, спортивки типа Off-White. Это я возьму, по помойкам лазить буду. Есть тут еще шмотки нормальные. Джинсы хорошие. Возьму брюки опять. О, спортивки. Тоже для помоек заберу. Кстати, а пылесосик-то LG. Мешковой, правда. Но если такой будет работать. Но если он будет работать, то продам его рублей за 800. Ништяк. Ну что, ребят пылесосик проверяем работает сосет даже о только плоховато сосет надо мешок почистить за тысячу рублей продастся спокойно на авито кстати как вам виды вообще я обожаю природу тут красота нереальная жалко тут нет кормилиц было бы идеально я как волк высматриваю добычу вон бежит Муравей. Оу, да, какая мощная кормилица. Вот эта кормилица, я понимаю. ха Тупо заходим, а тут телефон валяется. А, вот, а Кинск зоны какой-то. Блин, ну зачем ломать телефоны и выбрасывать, падлы? Могли бы целые. Кстати, платы-то целые. Они поломали, по сути, экран. Вот плата целая, тут плата целая. Но Это китайцы. Шляпные телефоны. Ну что, заберем. Мы такое забираем и на таком заработаем. Обидно, конечно. А вот это уже интересно. Нью-бэлансы какие-то интересные. Вроде Арик, 43 размер. Но они все расклеенные. Но модель интересная. Видели, ребят, хоть раз такие нью-бэлансы? 577-е. Из Англии нью-бэлансы. Прикинь, нью-бэлансы из Англии. 43-й. Красивая такая mm -hmm. модель. Ну, оставим конкурентам. Ребятушечки, я залез на дерево для того, чтобы вам рассказать и напомнить про мои сюрприз-боксы. да. У меня есть свой мерч, собираю сюрприз боксы на заказ. Есть их три варианта, за 1500 рублей, за 2500 и самый топовый за 5000. Там находится вся самая топовая техника с мусорных баков. То есть всякие реквизиты и мои стикеры. Поверьте, эти сюрприз-боксы реально окупаются. Не то, что вот это с Алиэкспресса там со всяких непонятных сайтов. Если вы продадите все содержимое моего сюрприз-бокса, если вам что-то там не понравится, то вы 100% окупитесь. Поэтому залетайте по ссылке в описании, в мою группу ВК и пишите в сообщениях группы по поводу сюрприз-боксов. Пока они есть в наличии, у вас есть шанс их приобрести. Ну всех с Новым Годом. И всего вам счастья и здоровья. Э, ребят, забрели в, в район какой-то очень убогий. И вы посмотрите на эти дороги. Вот в Краснодаре вот такие районы существуют. Вы посмотрите на вот эту лужу. Это не лужа, это э, целое озеро. Здесь метров... 60 этой лужи. Я просто в шоке. Интересно, как чувак будет к этой машине подходить? На лодке к ней подплывать будет? А как тут можно это бампер не оставить? Посмотрите, вот тупо бампер от машины валяется. Потому что тут дороги, это просто кошмар. Я в шоке. Тут можно рыбу ловить. Да там глубина капец, особенно вот там, наверное, внутри. Опа, пылесосик. Ой, капец, какой ветер. Так, что за пылесос? Оу, Тефаль, нифига топовый. Пылесос Тефаль. Без мешковой, Прям с мусором Надо вытрусить тогда Распродажа постельного белья Ликвидация, только один день Пылесосик в полном комплекте За тысячу или за полторы Такой можно продать Обалдеть, он еще с насадочкой и с проводом Он вообще как новый Он как новый, прикинь Вообще как новый Странно, чего его выкинули, может сгорел А он забитый, вообще в хлам был Че там? Оу, ес, бейби! Нифига, два блока питания от ноутов и мышка. Типа игровая, бюджетная. Ну неплохо, еще все в таком мешке красивом. Че там? Кубик для заданий на стрим. Ооо, oh, Вот это кубик топов с позами для кекса. Забираем. Блин, не его надо отложить. Это для заданий после стрима. О, нифига прикольная. Картина с грибом. Череп с грибом заберем в гараж. Вообще топовая. Заберем. Помойка дарит стиль. О, Nike оригинальный. О, телефон. Нифига себе, старый какой сосунг. Я на таком музыку слушал. Флешка он вставляется. И вот кусочек еще от раскладушки. престижу. О, вот, а там еще. О, oh май. ДНС, вебка. Амперы меряет Амперометр. 86 -го года. Вот это купят. 3 Отвертка плоская. Мудня, проводня. Там вебка старая. О, ножик по гипруку. Так, где телефон? О, нифига, шурупчики, О, медь, медь, медь, медь. Ну, это никому не надо. Хотя оно от нового телефона. Пленочка даже он есть. Ох, реби пометил кормилицу, чтоб конкуренты знали, где моя кормилица. А тут вообще голяк еще вдобавок насрано. Поеду тогда на следующую кормилицу. Растут голяк ветер сильный на улице. О, что это такое? Говорящая таблица множения. Вау. Вау. Это купят, беру. А это биба с рынка, теплая. Не купят. Вот это интересно. Вынос медных проводов, походу. Раз, кабель. Блок питания 10,5 вольт. Интересно, для чего он? Но я такое обожаю. Так, вот еще медный кабелек. И еще. Антенны мне не нужен. Я только по меди, ребятки. По меди я. Нифига себе, ребят. Мотоциклетные лампочки. Вот такие. И не сгоревшие. 24 вольта или автомобильные. Короче, для машины всякие мини-запчасти. Вот эти колечки новые, зацените, мужики. Это вообще надо. Всякие ключики, лампочки. Он, смотрите, какая лампочка. Я это весь, весь пакет вот так возьму просто и все. В гараже переберу. Не, ну вот это вообще вы наш шикарный. Так, вот еще, да? Провод. Это интернет? Да, интернет мне не нужен. Медь нужна. А вот тут что-то интересное. Во-первых, шланги новые для смесителя. А ящики-то не пустые. Нифига себе. Блок питания для ноута, ребят. Да его за рублей 600 можно будет спокойно продать. HP 18,5 вольт. Этот депилятор Равента. Нифига себе. Я вообще не ожидал тут что-то найти в этих ящиках. Такое редко бывает, когда мебели что-то выкидывают. Опа. Ну что, нормально. Прибарахлился. Ну вот рублей на 700 как минимум прибарахлился сейчас. И причем очень быстро. По бырику чисто. Залетел в кормилицу, все свое взял и поехал дальше. Так, что-то тут пахнет выносом с хаты. Вон какие-то коробки. Пустая. О, О тут что-то есть. Коробка от чайника. Ксиоми блин купили новый чайник старый вот выкинули посмотрите его состояние жесть Жесть, там накипи, кошмар. Чисто подставку заберу на продажу. Их даже иногда покупают. Ну и все, больше там брать нечего. Так, опа. А вот это вот интересно. 46 размер. Так это на Диму. Ребят, на Диму кроссовки. Вообще целый Adidas оригинальный. Ребят, Adidas оригинальный, 100%. Целый абсолютно на Диму. Вот это кайф. Вот это он порадуется, сейчас приеду в гараж с кроссовочками новыми, бомба. Только вот тут пятка порвана, может ему натирать будут они мозоли. Но ну, ничего страшного, зато бесплатно. О, ребят, провода, смотрите, какие-то провода, куча проводней всякой. Наушники, О, модем, да ну нахер. Ребят, это 4G модем мегафон с антеннами, вообще топ. М152 модем. Вот столько он стоит новый. Ребят, топовый модем. У меня в гараже такой же интернет от него работает. Просто топчик, ребят. Он стоит тысячи две на авито. Это как минимум. Он просто со свистом отлетит за две тысячи. Я такие, когда нахожу, всегда радуюсь. Так, кучка проводней всякой с наушничками, там USB шечками. О, часы, ребят. Часот. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Нифига себе. Проводню нафиг вот так в кучу просто. Неважно, что там за провода. Модем отложу. Батарейка мне не нужна. Модем откладываю. Это вот 2000, Блок питания тоже сюда. Что по часам? Арик нет. Номер Т 0 три пять шесть два РКЛБЛ 8 тринадцать восемь Ребят, ну если это оригинал, я просто охренею. Но сейчас такие подделки делают, что хрен отличишь. Скорее всего, это паль. Качество очень говняное. Так, ну стрелки крутятся уже хорошо. Да не, это паленые по-любому. Тесот, вон, не кожа даже потрескалась. Это точно не кожаный ремешок. Паль. Обидно. А могли же быть оригинальные. Ну ничего, все равно, ребят, халява, поэтому приятно. В любом случае на барахолке рублей за 300 продадим. Неплохие такие вид имеют эти часики. А вот тут хорошенькая кормилица. Блин, сколько же вещей сейчас выкидывают, кошмар. На каждой помойке вот просто пакованы шмоток стоят хороших. Можно прям вообще так одеться на помойке. он вот, Смотрите, рубашки. Можно просто стать джентльменом. Рюкзак венс. Да, качество, конечно, говно. Не, шляпа. Я думал, запечатанная. О, вынос с хаты. Ребятки, куда сюда? Такая детская, какая детская какая-то вот такая штука. Вынос с хаты. Так, смотрим. Что это такое? Температуру показывает. День, год, месяц. Нифига себе, неделя. Это вот такая картина настенная с этой. С температуру показывает. Все вот это. Первый раз такое нахожу, кстати, мыло. Точильный камень купят. Вот эту штуку купят, обалдеть, просто деньги высыпаются, зацените, 7 рублей выпало, просто мусор копейки эти выкидывают, охренеть, чашка классная, йода, Дартвейдер, Вейдер, Стар Ворс, звездные, как там, войны или еще, о, нифига себе, сколько новых пакетов, а, это для отправки посылок, обалдеть, ух ты, какой мендемс Правда, он весь грязный вещи очень старые как будто где-то их долго хранили шуруповер тут был о бумажные полотенца надо Вот тут что-то лежит картина а, рамка для фоток фоторамка из и заберу там что-то еще от комаров от клещей пойдет на продажу мыльные пузыри нифига себе, сколько их тут они уже не мылятся. О, и тут кэшбэк. Представляете, он рубль. Надо вам терка? О боги, это что, для говна? И там какая-то жижа, ребят. Никогда такого не видел. Самодельная какая-то штука для говна. Гарнитура какая-то интересная. Какие USB-шечки валяются. Не, ну это интересно, интересно. А есть техника мне поживиться? Кормилица. Вон там какие-то коробки. Свен. Естественно, они пустые. Опа! О, нифига себе, что я нашел, ребятки. Мистери. Пор... портативная DVD. Капец. Этой техники уже столько лет. Может, до сих пор кто-то пользовался. На дисках. Заберу. На барахолке купят. Так понимаю, тут крышка задняя вот не держится и все. Наклеечка. Гигабайт гейминг. Прилюблю на лайбу. Будет у меня игровой велосипед. Ну, хоть портативную DVD нашел. Уже хорошо. Рублей за 150 продам, Может, даже 200. Ой, какая трава зеленая. Уже весна вообще все цветет, ребят. Посмотрите, деревья он цветут птички поют кормилицы пока мне не дают может это даст мне нахуй. о даст даст помоечка да даст себе, ребят удочка Обалдеть, длиннющая топовая удочка. С поплавком, с крючком, с грузиком, с катушечкой. Полный комплект, можно на рыбалку идти. Не, ну вот это тема. Не, ну удочка, это топ находка вообще. Помойка дарит свежую рыбу. О, нифига какой бутыль. Это же для... самогон в таком делали. Стану на него, он крепкий. Обалдеть, даже он лопату треснутую выкинули. Ее же заварить можно. О, нифига себе, колоночки. Вау, колоночки Genius. Так, а это что? О, нифига себе, диск алмазный. Два новых диска, их покупали по 180 рублей за штуку. Два новых диска алмазных выкинули. Плюс вот такие колоночки Genius для компьютера. А, обычные колонки такие продать можно будет рублей за 300. Пойдут. Диски алмазные рублей... Можно будет по 50 продать за один. Вот поэтому я и люблю загородные помойки, потому что тут, если вынос с хаты происходит, то просто колоссальный и топовый. О! колесо на тачку так оно целое что его выкинули странно оно целое покрышка целая такое купят рублей за 300 о пистолет пистолет целый эту штуку я выкину а пистолет продам такой пистолет можно рублей за 50 продать хороший о это для елки кстати подставка это можно забрать зимой продам ее рублей за 200 челенок от лопаты вот это вообще металл О, еще подставка для елки такую вообще можно продать подороже рублей за 500 так это о это полотенцесушитель его тоже можно продать не знаю правда за сколько ну за пару соток о, баллон. Это что за баллон такой? Расширительный бак для систем отопления. Чего его выкинули? Не ржавый? Ну внутри может ржавый, а так нормальный бак. А, нифига, раки. Ребят, он рак, смотрите. Обалдеть. Как же, как настоящий. Ну он настоящий, но как живой, имею в виду. О, oh май. Какая огромная кормилица. О да. вещевидная ну если кормилица вещевидная, вот это деду надо. О, нифига, тут шмотки какие-то топовые. Дизайн, цвет, что это такое? Какие-то тряпочки. Так это можно седуху обшить этими тряпочками. Ух ты, чемоданчик. Тут ручка слегка вот треснута, верхушечка. Так она целая. Чемодан целый. Обалдеть. Чемодан отличный вообще. Я его продам за тысячу рублей вообще спокойно. Обалденный чемоданчик. Вообще как новый. Чистейший. Так, я прям сейчас в чемодан вещей хороших накидаю. У меня тут резкий переезд на помойке, ребят, происходит. Так, юбка. Типа кожаная. А, вот тут пошорканная. Не купят. Дальше, что тут? Куртка осенняя, типа плащ. Это купят. Дальше. Вот какая-то накидка. Что еще? О, нифига. Это такая юбка Зара. Купят. Вот это купят. Рубашку купят. И вот тут целый пакет шматья огромный. О, нифига, это капюшон. Капец, тут шмоток. Это детская? Фига так нормальная одежда. Вот, шорты эти купят сейчас сезон. Ой. Так, ладно. Вещи я пока сюда отложу. Залутаю лучше мусорные баки. Со шмотками потом разберусь. Тут их очень много. Не хочу на видео три часа их перебирать. О, что это такое? Ребят, эта ферма была муравьиная, видели хоть раз такое? Я видел, это муравьиная ферма, вон муравей даже мертвый валяется, муравьиная ферма, так вот как она выглядит, так, а крышка от нее где? У нее крышка должна быть сверху. Обалдеть, никогда муравьиную ферму не находил. Помойка удивляет меня, все-таки она может меня удивить. Да, вещей сейчас выкидывают дофига. То, что потеплело и все зимнее вышвыривают. Так, муравьиную ферму заберу, ее можно будет сюрприз бокс положить, очистить. Кто-то купил себе вибратор. И, видимо, охотит с ним постоянно, с этим вибратором. Из телефона его запускает оу oh май какие штаны прикольные такое купят oh, ребята телефон микромакс 599 на 8 мегапикселей камера битый экран эх жаль что экран битый она может включиться. может у него даже сенсор работает несмотря на то что он битый старый древний телефон но продать его рублей за 500 получится нормально а ну-ка, может у него флешка стоит? Так, как тут крышку снять? О, флешечка не стоит. О, на две сим-карты. А в него, походу... А, нет, ставится флешка, ее нету. О, лопатник старый. Нормально. Люблю телефоны находить вообще. Так, что тут еще есть? О, еще телефон. О, так это... А, тоже микромакс, блин. Ну, экран хотя бы целый. Тоже старый. Может включится? А это что? А, так вот откуда тот вибратор выпал. О, боги. Это что такое? Так это ж для заднего прохода, походу. Какие-то волосы в пакете. Типа парик. А это чего? Gold Fly. Какая-то косметика. Прикольно. О, маска. А вот тут, кстати, в пакете какие-то новые телефоны. Ой, новые чехлы. Нифига себе, какой штативчик для телефона. Так это мне очень надо. Такое. Всегда мне в хозяйстве пригодится. Штатив для телефона. А это что? Какая-то птичка-соловей на подставке. О, лактулоза. Что? Марля. Нифига себе, запечатанная. Так это что, с больницы? Тут он пакет шприцов. Жесть, пакет шприцов. Пакет просто шприцов новых. Вот еще всякие марли. Это с больницы, походу, выкинули. А, это... Это клеить маникюр. Зацените, что нашел. Это, короче, наклейки на ногти. Когда маникюр делают, вот тут целый пакет этих наклеек всяких разных. Ну, шприцы, я не знаю, получится ли такое продать.